И всем-всем привет! С вами Дима. И сегодня я вам покажу, как сделать так, чтобы ваш ноутбук говорил или же говорил раньше о том, что ваша батарея заканчивается. Так как такое бывает, что ноутбук вам не говорит о том, что ваша батарейка заканчивается. И когда вы учитесь или разговариваете с кем-то, с кем-то играете, ноутбук ваш выключается. Вот, поэтому я вам покажу способ, как это можно сделать так, чтобы батарейка, точнее, ноутбук говорил о том, что батарейка кончается. Я сам-то сталкивался с этим, что ноутбук мой не говорил о прекращении батарейки, и я ее исправил. Но у этого способа есть так и плюс, так и один минус, поэтому если что, знайте. А какой это способ, я вам сейчас и покажу. А, значит, какой здесь плюс в этом способе? Плюс один в том, что вы будете раньше знать о том, что вам нужно подключить зарядное устройство. А второе, это уже минус. Да ⁇ -мо ⁇ ты мне мешаешь. А, вот. Второе минус, это то, что вы будете очень часто это получать сообщение, потому что э, этот способ э, не очень из лучших, но в принципе может помочь. Mm -hmm. вот. Просто вы будете чаще получать уведомления о том, что ваша зарядка кончается. Точнее не зарядка, а батарейка. Значит, переходим к тому, как сделать так, чтобы... Ноутбук вам говорил о прекращении работы батарейки. Начинаем. Я покажу на примере Windows 11. Но вы можете это сделать и на Windows 10. Значит, как сделать так, чтобы ваш ноутбук говорил о низком заряде гораздо раньше. Значит, я в пуске пишу «Панель управления». В Windows 10 панель пуск будет слева. Вы в поиске пишете и открывается это окно. А теперь пишем электропитание. И вот, мы зашли в электропитание. То есть вы можете вот сюда вот написать пуск, в поиск слева, «электро... электропитание. И оно здесь высветится. Или же найти уже прям вот здесь. Оно находится в, в оборудовании и звук, и электропитание. А теперь... А вот вопрос теперь. Куда нам вообще заходить дальше? Дальше мы нажимаем настройки отключения дисплея и изменить дополнительные параметры питания. И вот здесь вот мы ищем батарея. Именно вот здесь вот вот в самом низу будет батарея. Вот здесь вот. Мы это все можем закрыть, в принципе, чтобы было удобно. Вот, батарея в самом низу. Уровень низкого заряда батареи мы ставим 30. Вот здесь вот 30. Или ваше любое значение. Вместо 10, там 10%. И уровень почти полной разрядки батареи. Ну, можете тоже себе поставить. Вы просто изменяете из 10% на любое ваше значение, которое вам удобно, и сохраняйте, нажимаете ОК. Тогда вместо 10%, когда у вас будет, оно будет говорить, когда будет 30%. Ну, и это у меня, у вас же это будет ваше значение. В общем-то, я нажимаю ОК, и все, и перезагружаю ноутбук. В общем-то, как-то вот так вот. Ну, вот теперь вы знаете, как сделать так, чтобы ваш ноутбук говорил раньше о, об окончании подарейки. Вот опять же говорю, ребят, это минус в том, что ноутбук вам будет гораздо чаще это говорить, и вас это будет бесить. Ну, мне 30% не бесит. Я всегда заряжаю ноутбук до 99, и он держится хорошо и долго, поэтому... Я не парюсь о том, что даже на 30 стоит у меня это предупреждение. Это удобно, потому что твой ноутбук никогда не сядет до нуля. Ну, главное, чтобы баги не случились. Это у меня один раз такое было, что баг просто сработал. У меня ноутбук а, работал, работал, работал и просто разрядился до 3%. Когда я просто нажал завершение работы. Ну, как-то вот так вот получилось. Вот, поэтому как-то нужно быть аккуратней. И никогда не завершать работу ноутбуком, когда запущены приложения. <laughs> В общем-то, как-то вот так вот. Ну, а на этом я, ребят, заканчиваю этот видеоролик. Если он был вам полезен, можете поставить комментарий. И до встречи.